Приступил Новый год, самое время либо начать что-то, либо изменить что-то в себе. Мы предлагаем вам научиться вязать на вязальной машине с нуля. И сами меняемся, меняем свой подход. Но не изменяем себе. Формат с разноцветием, с мини, уходит в прошлое. Но на смену ему приходит монохром натуральный размер. На первом блоке для самых самых начинающих. Четвертый урок мы с вами будем вязать настоящее изделие необыкновенной красоты на любой тип фигуры, поэтому будем представлять в трех вариантах. Увидите сейчас еще не готовое изделие, то это будет, в каком виде, какие фотографии полное описание я вам покажу завтра на вязальных посиделках обязательно запишу подробное видео. Значит, дорогие начинающие, приглашаю вас на первый блок курса машинного вязания. Четвертый урок с тех пор как вы только только подошли к вязальной машине. Супер современный необыкновенный красоты джемпер в ваших руках.